Первая масштабная стройка с момента освобождения города от украинских националистов началась в Мариуполе. Работы ведутся специалистами из России на территории бывшего рынка Азовский. Там планируют возвести целый жилой квартал. Это 12 пятиэтажных домов с магазинами и поликлиникой. Стройкой занимается Минобороны России. Для этого в город прибыло 50 единиц спецтехники и более 200 работников. Их число планируют увеличить в 5 раз. Работа на объекте ведется практически без остановки. Первые жилые дома планируют сдать в эксплуатацию – у. Уже этой осенью. Сейчас строители закладывают котлован под фундамент первого дома. В состав пятиэтажных жилых домов будет входить 1015 квартир. Также в трех э, жилых домах на первых этажах будут аптеки, магазины, парикмахерские. Предусматривается сдача первых шести жилых домов до 1 октября этого года шести жилых домов и поликлиники до 1 ноября этого года. Параллельно с этим в Мариуполе идет возведение временных модульных жилых домов. Они будут готовы уже в этом месяце. Собирают их из бетонных блоков, которые изготовили в Москве. В республику таких доставили 60 штук. Этого хватит на постройку пяти домов. Один из них оборудует под штаб строительства. Остальные смонтируют под городок для переселенцев. Мы переселяем из разрушенного жилья во временное сооружение жителей. Со всеми удобствами, включая электричество, воду, канализацию, отопление. Чтобы отстроить город в Мариуполь по распоряжению Минстроя РФ прибыли сотни специалистов. Их разместят в палаточном лагере на территории бывшего торгового центра. Сейчас занимаются возведением палаток. Разместить на территории бывшего ТЦ планируют полторы тысячи специалистов. Екатерина Шиндина, Телеканал «Оплот».